Всем привет! С вами Виктория и канал Кулинарим. И сегодня я предлагаю приготовить вместе банановый торт. Рецепт торта очень простой, но в то же время тортик получается очень вкусный. Готовится быстро из доступных продуктов. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Сначала приготовим бисквит. Для приготовления нам понадобится мука, яйца, бананы, растительное масло, сахар, разрыхлитель и щепотка соли. Нарезаем бананы на небольшие кусочки и перебиваем погружным блендером в пюре. Затем смешиваем 3 яйца, 140 грамм сахара и щепотку соли. Взбиваю миксером в белую пышную массу. В массу добавляю измельченные бананы и растительное масло. Немного перемешиваю миксером не сильно, чтобы яйца с сахаром не осели. Теперь просеиваем 200 грамм муки и полторы чайные ложки разрыхлителя и все тщательно перемешиваем миксером на низких оборотах до однородной консистенции. По консистенции тесто у вас должно получиться примерно вот такое. Духовку ставим разогреваться, подготавливаем формочку. Я буду использовать формочку диаметром 18 сантиметров. Я ее обложила фольгой, фольгой сложила вдвое. И немножко смажу дно и края формочки растительным маслом. И переливаем тесто в формочку. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 45-50 минут. Выпекаем для сухой зубочистки. Бисквит у меня немного остыл, убираю фольгу. Смотрите, какой красивый у нас получился бисквит. Пышный, румяный, очень вкусно пахнет выпечкой с бананами. И теперь приготовим крем. В любой емкости смешиваем 300 грамм творожного сыра и 300 грамм маскарпоне и начинаем взбивать на низких оборотах когда мы все немного перемешали добавляем 250 миллилитров жирных сливок и 100 грамм сахарной пудры и продолжаем взбивать крем еще несколько минут до полного загустения Крем готов. Убираем его в холодильник и пока подготовим наши коржи. Бисквит я буду разрезать с помощью ножа и нитки на три равных коржа. Затем очищаю два банана. Бананы нам понадобятся в начинку. И нарезаю их на тонкие пластинки. Чтобы бананы не потемнели, выдавливаю сок половины лимона. И теперь приступаем к сборке торта. На подложку выкладываем немного крема. Выкладываем первый корж. сверху выкладываем крем. Я выкладываю примерно по 3 столовые ложки. Крем разравниваем по всей поверхности коржа. Сверху выкладываю половину нарезанных бананов. И выкладываем следующий корж. Сверху опять крем. Разравниваем. Банановые тортики не требуют пропитки, потому что коржи получаются слегка влажноватыми. Это очень удобно, не надо делать пропитку. Выкладываем бананы. И последний, третий корж. И третий корж тоже смазываем небольшим количеством крема. И теперь убираем торт в холодильник на несколько часов, хорошо пропитаться. Друзья, торт у меня простоял в холодильнике всю ночь. Я его немного смазала оставшимся кремом сверху и убираю кондитерское кольцо. И немного подровняю торт по бокам. Украшаем торт по желанию. Я буду украшать тортик шоколадной стружкой. Я ее натерла на терке и ломтиками бананов. И для большей яркости я положила пару веточек красной смородины. Конечно же, этого можно не делать, либо украсить совсем по-другому. Давайте же поскорее отрежем кусочек и посмотрим, какой торт у нас получился внутри. посмотрите как красиво тортик смотрится в разрезе получается торт очень сочный вкусный и как вы уже смогли заметить готовится все очень просто подойдет как для домашнего чаепития так и на праздничный стол надеюсь этот рецепт был для вас полезным ставьте лайк не забудьте подписаться на мой канал пишите мне ваши комментарии желаю вам всего самого доброго и до новых встреч с вами была Виктория.